Вот, выдали нам сегодня супер-бронежилеты, страйкбольные, защищают от пневматики и собираются посылать на, машину, на Украину в этом гаване. <смех> Уважаемая общественность, прошу прощения за свое, предыдущее, за свое предыдущее видео, немножко не разобрался в ситуации. сказал, что правительство Тверской области выдал нам Бронежилеты. Это оказалось неправдой. Посмотрел на маркировку бронежилета, думал китайщина. Но оказался вполне приличный отечественный бронежилет. Прошел проверку. Выдержал два выстрела с честью. Поэтому как бы мне немножечко неприятно и стыдно, что я так повел себя в данной ситуации.